В эти выходные произошло одно из самых ожидаемых и практически неосуществимых мероприятий 2017 года. Бой Конора МакГрегора и Флойда Мейвезера. Оправдал ли он ваши ожидания? Ну, это смотря на что вы рассчитывали. С июля месяца об этом поединке не говорил только ленивый и глухой. Хайп, а с ним и ожидания вышли на какой-то запредельный уровень. Само собой, речь идет о колоссальных деньгах. Букмекерские конторы просто разрывались от ставок на того или иного бойца. Победа Флойда казалась самой вероятной. А ничья практически невозможным исходом. С каждым днем степень ожидания росла и росла. Неужели Макгрегор не упадет в первом раунде? В это казалось совсем сложно поверить. Но вот что удивительно, по информации от прессы, людям намного интереснее было следить за их пресс-конференциями, перепалками, острыми интервью и всем тем, что подводит нас к бою. Сам поединок будто отошел на второй план. Роскошные фотографии в инстаграме, дорогие машины, громкие заявления и, конечно же, деньги, деньги, деньги. Всех интересовал лишь этот вопрос. Так давайте же выясним, у кого из них жизнь намного круче и кто зарабатывает больше. multimodal <laughs> Не будем томить, ведь вы так знаете, что в СМИ указывают, что каждый из боксеров получит по 100 миллионов долларов. Если, конечно же, Конора можно назвать боксером. Эта сумма кажется невероятной. И даже для Конора может казаться очень большой. Ведь за самый оплачиваемый свой поединок он получил порядка 4 миллионов долларов. А вы знаете, любовь Конора к деньгам. И что ради них он готов выставить себя даже клоуном. Что же касается Флойда, то для него это просто очередной чек. Не стоит забывать о его участии в Бое Века против Мэнни Пакьяо, когда Ганнатин. Рар составил 300 миллионов долларов. Огромное количество контрактов со спонсорами. Флойд все чаще продвигает собственный бренд The Money Team, ну а Конор предоставляет свои услуги, начиная от рекламы чипсов и заканчивая спортивным питанием. Не удивлюсь, если когда-нибудь Макгрегор будет представлять бренд спортивной фармакологии. Благо на рынке есть бренды, которые отличаются исключительным качеством. Но по личному состоянию эти ребята друг друга стоят. Огромное количество дорогих тачек, дорогие дома, дорогая одежда и аксессуар. С небольшим отрывом по можно наградить Флойда по причине того, что этот парень в своем гараже имеет помимо наземного транспорта, личный самолет. Вне наших критериев сравнения скажем Оба бойца могут гордиться своими симпатичными половинками. Скромная и милая пассия Конора, которая недавно родила ему Макгрегора-младшего, против сексуальной и жгучей гвандинки Мэй. Этот поединок оставляем на ваш суд. Интересно, это противостояние еще и с той стороны, что в жизни или хотя бы на публику, это самые настоящие противоположности. Мэй Везер был просто обязан стать бойцом. Аксером из-за наследия отца. С самого детства юноша был с головой погружен в этот бизнес. Все было написано без его влияния. Ему оставалось лишь трудиться, и с этим к нему никаких претензий. У парня за всю его карьеру, за 49 поединков, ни одного поражения. Он просто не знает ощущения, когда твою руку не поднимает над головой репери. Конор в этом смысле кажется более интересным самородком. Его спортивная карьера – настоящая авантюра, не иначе. Парень мог бы стать футболистом, ведь будучи подростком, увлекался этим спортом. После получил образование и по профессии – был водопроводчиком, но взяв свою судьбу в руки, он добился известных нам высот. Об этом позже. Флойд, как перед прессой, так и на ринге, само спокойствие. Он не позволяет себе оскорблений в адрес противников, не делая чересчур громких заявлений. Его стиль боя — контратаки, он защищается и ждет шанса для удара. Именно поэтому его бои обычно длятся все 12 раундов. Конор — шоумен по определению. Юмор, вызывающее поведение, оскорбления и шумиха в прессе. Это все про него. Это то, за что миллионы его просто обожают, а другие миллионы презирают. Грегор — настоящий хипстер, который может вырубить за такие слова стильные прически, дорогие костюмы и часы. За счет своего внешнего вида он удостоился огромной любви среди фанатов UFC, которые охотно ставили его фотографии себе на аватарке в соцсетях. Мэйвезер в этом вопросе более андеграундный. Он фанат уличного стиля, маек, цепей, кепок, конечно же, от собственного бренда. В повседневной жизни, в отличие от своего образа, ирландский боец весьма тихий, гражданин без особых скандалов. И как его зеркальное отражение, американец очень вспыльчив в бытовых вещах. Не раз два, Флойд был увлечен в насилии над своей женщиной. В 2012 году он даже отсидел 63 дня в тюрьме. Но это все пыль. Что насчет спортивных достижений? Конор Макгрегор был первым чемпионом в истории UFC в двух весовых категориях. Еще он вырубил Джозе Альдо за 13 секунд. И это самый быстрый нокаут в истории титульных боев UFC. И на этом все, как оказалось, весьма скромно. Ну а Флойд это просто кладовая медали. Бронза Олимпиады 1996. -го. Неприличное количество всевозможных титулов в разных Весовых категориях Чистый рекорд 49-0 И первая строчка рейтинга на протяжении долгих лет Одна из самых крутых боксерских карьер в истории спорта Но бой прошел И теперь все это уже не важно Конечно, эта резня будет еще долго обсуждаться в прессе И в комментариях под этим видео Чего ждать от Макгрегора Теперь уже непонятно Сможет ли он забраться еще выше И на кого замахнется в следующий раз Ведь кто может быть круче Флойда на данный момент В любом случае, время расставит все на места Спасибо за просмотр и подписку Не забывайте посетить наш паблик где вы всегда сможете получить помощь в вопросах железа от лучших спортсменов России и мира. Всем счастливо!